Дорогие друзья, наступает Новый год, время новых целей и новых больших дел. Пусть в уходящем году порой нам было непросто, но трудности закалили нас, сделали сильнее. Благодаря нашим общим усилиям Нижневартовск совершил прорыв сразу по нескольким направлениям и по праву вошел в десятку городов России с самым высоким качеством жизни. Искренне говорю вам спасибо, уважаемые земляки, за победы и достижения, за понимание и доверие, за настоящую сердечную заботу о Нижневартовске. Наш город всегда славился целеустремленными, талантливыми людьми, такими, как герой России и космонавт Сергей Рыжиков. Мы гордимся своим земляком, и мы гордимся каждым, кто упорно трудится ради процветания города и страны. 2019 год ставит перед нами новые вызовы. Но я уверен, с такой командой единомышленников мы добьемся еще больших результатов. Дорогие друзья, пусть в Новом году сбудутся все наши мечты и добрые намерения. Пусть в каждом доме царят радость и любовь. С Новым годом, земляки!